И снова здравствуйте, с вами Елена Дегурова и мы поговорим о коридоре судьбоносных затмений, которое произойдет в июле-августе 2018 года. И самый ключевой момент, который я хотела бы отметить, это то, что данное время это мощное время для трансформации вашей жизни и это время выхода за пределы возможностей. Итак, более подробно. На июль приходятся важнейшие астрологические события года. Это великое противостояние Марса и коридор судьбоносных затмений. Все они подчеркивают одни и те же главные темы этого кульминационного периода и отмечают итоги и результаты в решении одних и тех же важных задач. Вот эти ключевые вопросы, подчеркнутые в июле, целым рядом важнейших астрологических факторов имеют отношение к тому, насколько вы, мои любимые, готовы к выходу за рамки прежних устаревших конструкций ради самоосуществления и создания своих реальностей по собственному творческому замыслу. А второй момент – это великое противостояние Марса отмечает кульминацию цикла, который был начат около года назад в знаке Льва, и как новый цикл активности, связанный с темами людьми, любви, самореализации, раскрытие творческого а, потенциала, повышения качества жизни и наполнение ее тем, что делает вас счастливыми. Я напомню вам, знак Водолея, в котором сейчас этот цикл достигает своей кульминации, да, а технически это произойдет 27 июля, но фактически два месяца до и после этой даты они указывают на то, что поставленные в начале цикла задачи могут быть решены только благодаря революционным обновлениям, совершенно новым решениям за пределами старых стратегий. И Благодаря способности и готовности отказываться от прошлого ради будущего, а в некоторых случаях через разрушение старых э, порядков, старых порядков ради создания новых. То, что... В кульминации своего цикла относительно Солнца Марс приближается к Земле не, на рекордно минимальные расстояния. означает, что результаты персональных революций, на которые мы решаемся а, в стремлении наполнить свою жизнь большим количеством любви, счастья, творчества, будут необыкновенными по воздействию на наши земные дела и на длительность последствий. Во-вторых, серия июльско-августовских затмений отмечает время подведения итогов в решении тех же задач, которые были около года назад, поставлены перед нами переходом узлов в знаки зодиакальной оси «Лев-Водолей». Они также были связаны с раскрытием новых возможностей для самореализации, для наполнения своей жизни творчеством, счастьем, любовью с одной стороны и с другой стороны, с необходимостью ради этого а, демонтировать старые конструкции своих реальностей, обретать большие, а, больше свободы, выходить за пределы прежних шаблонов и границ. Мы с вами занимались решением этих задач более года. Кто-то добровольно, кто-то принудительно. И сейчас полученные результаты уже начинают становиться фундаментом наших новых больших жизненных проектов. В-третьих, мои любимые, тема зодиакальной оси Лев-Водолей в июле будут подчеркнуты петлей Меркурия и его ретроградностью, а это значит... Что начиная с июля и далее в августе во всем, что касалось самореализации, способности обмениваться с миром и другими, любовью и признанием, возможности раскрыть свой творческий потенциал, нам придется что-то менять. В чем-то переучиваться, освобождаться от отживших связей, старых ментальных моделей, аспектов прошлого, закладывать новые программы и осваивать новые инструменты. И в условиях, когда одни и те же темы одновременно подчеркнуты влиянием нескольких а, настолько значимых астрологических факторов, соответствующие перемены будут особенно мощными и особенно масштабными и тем более судьбоносными. И даже если сейчас последствия принимаемых решений, действий, выборов, а, извлекаемого опыта, состояния для вас не очевидны, они действительно могут сыграть поворотную роль для нашего будущего. И в тех случаях, когда мы были не готовы к решению поставленных задач, когда мы держались за устаревшие и ограничивающие рамки, перестройка реальности может происходить принудительно, а старые порядки и привычные условия будут рушиться мощно, резко и даже, я бы сказала, драматически. Главные перемены в июле будут происходить в трех проектах, на которые до сих пор направлялась большая часть сил и энергии. Во многих случаях речь будет идти о работе, деловых предприятиях, внешних целях, на которых мы концентрировались, но это также может иметь отношение и к любым другим процессам, на которые было сосредоточено наше внимание в течение последнего года. Важные события месяца также будут связаны с, люб... с любимыми людьми, с детьми, с увлечениями, с творческими и общественными какими-то проектами, возможностями для самореализации, сотрудничества, изменения уровня и качества жизни». И тенденции, которые развивались до сих пор во всем перечисленном, в июле они достигают кульминации, что неизбежно будет сопровождаться разрушением прежних границ старого порядка. В одних случаях эти трансформации могут быть связаны с достижением тех результатов, в которых мы, стремили, в мы стремились в других произойдут помимо вашей воли, стихийно, под влиянием неконтролируемых внешних факторов, в результате проявляющихся противоречий и обостряющихся конфликтов. Поскольку в пиковой точке своего цикла Марс образует также и второй кульминационный аспект с Ураном в Тельце и все это оказывается подчеркнуто мощным лунным затмением, то и в первом и во втором случаях происходящие перемены затронут все, что ассоциировалось для вас с устойчивостью и стабильностью отразятся на долгосрочных процессах в отношениях с материальным аспектом реальности конечно если главные ваши жизненные проекты до сих пор сводились к борьбе с внешним миром если главное на чем вы концентрировались до сих пор это проблемы невозможности и опасности именно это и проявится в гипертрофированном виде и в соответствующих событиях к сожалению на этот раз Особенно мощно и с далеко идущими последствиями. Однако потенциально июль может быть временем выхода за пределы внешних а, прежних возможностей в делах и а, в жизненных обстоятельствах. Когда в результате осуществления прежних усилий, а, прежние барьеры на пути будут рушиться самым неожиданным образом. А перед нами будет раскрываться такое будущее, которое оказалось невероятным. Самые смелые и футуристические проекты, которые сейчас станут результатом а, вложенных ранее усилий, получат продолжение и переопределят наши а, перспективы на несколько лет вперед. В самых конструктивных вариантах наши дела будут перестраиваться так, как нам было необходимо, а мы будем получать больше свободы на всех уровнях, в том числе свободы от материальных обязательств. В одних случаях эти изменения будут происходить исключительно на внутренних планах, в результатах озарений, смещения точки сборки, внутренних выборов и решений. И воплотятся в, конкретных, в конкретные обстоятельства позже, а в других через перемены на предметных планах в результате конкретных внешних событий и последствия которых растянутся на несколько лет. В то же время на фоне того, как все описанные выше мановые процессы достигают максимума в своем развитии под влиянием уже солнечного затмения в раке, закладываются новые тенденции во всем, что составило основание наших реальностей, область комфортного и привычного и по большому счету начинает формироваться фундамент будущих, больших и долгосрочных жизненных проектов строительству которых будут посвящены следующие два года в первой половине и в середине месяца июля до да, обновления и судьбоносные перемены они как-то касались сложившегося образа жизни они касались близких и родственных связей вопросов дома семьи места жительства и смысл всех соответствующих событий будет заключаться в пересмотре и в изменении тех внутренних содержаний, да, включая и также глубинные убеждения, основы мировосприятия. И все это будет основано на, на, на все это будет происходить на основании а, того, как мы создаем свою реальность. Что делать в июле? На что обращать внимание, от чего воздержаться, в чем а, понадобится осторожность. Вот если до сих пор ваша активность направлялась на осуществление конкретных проектов, достижение конкретных внешних целей, то сейчас используйте любые нестандартные и необычные способы реализовать задуманное. Ищите решения за пределами привычных моделей и стратегий. Используйте благоприятные возможности для максимального раскрытия в том, что было вложено, во что было вложено много энергии и усилий. Для финальных перемен в делах и жизненных ситуациях освобождайтесь от всего, что до сих пор ограничивало ваши возможности. И если до сих пор вы бездействовали, не принимали э, никаких э, решений, не понимали, куда и ради чего вы идете, действовали хаотично. Есть основания полагать, что сейчас любые ваши предприятия могут завершиться неудачами, самыми серьезными последствиями. Для вас любые рискованные начинания и авантюры будут не только нежелательны, но и действительно опасны. Если вы проявили активность, исходя из а, необходимости бороться с миром и другими, кому-то что-то доказывать, менять что-то, а, что не находится в области вашего влияния, будьте осторожны. Именно сейчас может происходить столкновение с последствиями, а обратная связь от внешнего мира может быть очень жестокой. Если в первом случае активная деятельность и предприимчивость показаны, то в последних двух стоит остановиться и сконцентрироваться на внутренней работе, на устранении своих искажений, принципа силы. И используйте это время для того, чтобы осознать внутренние причины тех ситуаций, которые вас не устраивают. Сделайте соответствующие выводы. В любом случае сейчас не самое благоприятное время для совершенно новых начинаний, которые не являются продолжением того, во что было уже вложено много сил, в чем вы накопили достаточно опыта. И наоборот, там где вы можете поделиться чем-то с другими, опереться на прошлые результаты и дела, чтобы достичь большего, используйте все возможности и решайтесь на новые проекты. В любых острых и напряженных ситуациях сейчас стоит искать возможности мирного урегулирования или, если это невозможно, дистанцируйтесь от этих ситуаций, устраняйте их из своей жизни. В течение всего месяца июля, но особенно в критические дни, которые я а, сейчас вам озвучу, а, учитывайте повышенную аварийность, опасную, а, опасность, вероятность травм различного рода, обострений. Учитесь управлять своей энергией и эмоциями. Сейчас внешние реальности реагирует на любой дисбаланс сразу и мгновенно мощно. И в течение всего месяца Особенно в критические дни, о которых я вам сейчас расскажу, учитывайте повышенную нагрузку на нервную и сердечно-сосудистую систему, на сосуды головного мозга и избегайте, пожалуйста, стрессов. Если говорить по датам, то я начну с 13 июля, сразу с момента солнечного затмения в раке. Влияние этого затмения ощущается уже за 1-2 месяца до э, этой даты. И на внешних планах связано с теми домами, сем, э, сем, семьями, местом жительства, близкими людьми, а также круга тех обстоятельств и сюжетов, которые составляют зону нашего комфорта. Главные задачи этого затмения связаны с... Э, с переопределением того фундамента, на основании которого впоследствии будут выстраиваться наши большие и долгосрочные жизненные проекты, достигаться внешние цели. Стоит беречь здоровье и контролировать эмоции. День затмения лучше всего провести в спокойной обстановке. Разбирайтесь с теми с тем, что, какие содержания закладываются в основу нового цикла. Избыточная активность в этот день на внешних планах нежелательно. Важные дела и мероприятия лучше перенести на несколько дней. Если рассматривать такие даты, как с 13 по 23 июля, в этот период ретроградный Марс в соединении с Южным узлом Водолея. Марс соединяется с Южным узлом второй раз в рамках своей петли. И в это время обозначенные в июне задачи, связанные с трансформациями в условиях и направлениях нашей деятельности, с необходимостью закрывать двери в прошлое и выбирать новые пути, перестраивать существующие связи, проявляются максимально. Идеи свободы будущего вопреки прошлому, новаторства, возможности за, рамки, за рамками прошлых границ, они внедряются в, буквально в ткани нашей реальности, либо в результатах приближения, приближения к поставленным целям, либо в результате обострения кризисов, проблем и конфликтов. Это время перемен в работе, делах, устоявшихся связях, привычных условиях жизни. Далее рассмотрим период с 23 по 28 июля. Это самый напряженный и самый ключевой период не только месяца, но и всего года. 27 июля произойдет самое мощное и необычное лунное затмение в масштабах нескольких лет которая совпадает по времени с великим противостоянием Марса и будет особенно отмечена мощными трансформирующими э, потенциалами кульминационной фазы цикла внешней активности, либо цикла развития конфликтов и кризисов. Это затмение подведет итог в том, как как принцип, в том, как принцип свободы, развития, прогресса воплощались непосредственно в реалиях наших жизней. Насколько мы были свободны выходить за рамки прошлых барьеров и границ в отношениях и сотрудничестве с другими, в любви, в раскрытии своего потенциала, в своей работе и повседневной деятельности. И в связи со всем этим, или чем-то из того, что происходило важного у вас. Могут происходить результатирующие, необыкновенные по своей мощности трансформации и перемены. На этом фоне в период с 23 по 28 июля Солнце дополнит аспекты Марса, оси узлов, урана, до э, того квадрата, подчерк, подчеркивая все перечисленные тенденции, связывая их с перестройками и э, в материальных аспектах наших реальностей. Конечно же, эти дни требуют особой осторожности. Это опасность катастроф, чрезвычайных ситуаций и аварий, она будет очень повышена. Но если вы уверены в своих силах, в том, к чему вы стремитесь, готовы брать на себя ответственность, используйте это мощное время для того, чтобы предпринять самые главные шаги, направленные на трансформацию собственной жизни, освобождение от всего, что сдерживало вас в ваших возможностях. При этом 26 июля Меркурий во Льве разворачивается к ретроградному движению 23-28 июля, дни его э, э, стационарности. Задержки, сбои, препятствия в намеченных делах и планах уже максимально явно э, укажут на то, что нам нужно перестроить в стратегиях самореализации и самовыражения, а в способностях взаимообмена любовью и э, признанием, с миром и с людьми, с другими людьми, чтобы повысить качество собственной жизни и наполнить ее тем, что привносит нам радость и удовольствие. И если до сих пор в соответствующих вопросах накопилось, накопилось много ошибок, блоков, избыточного потенциала, указания на необходимость перемен могут быть получены через обостряющиеся проблемы в отношениях с любимыми людьми, с детьми, проблемы уязвленного самолюбия, ощущение недооцененности, да, низкой самооценки. И, как всегда, вблизи разворота Меркурия будут возможны проблемы в коммуникациях, в поездках, в соблюдении планов и графиков, в получении нужной информации, нужных товаров, нужных услуг. На этот раз, на фоне... Действия всех остальных факторов затмения, противостояния Марса, все это может проявиться в особенно напряженном контексте. Я желаю вам трансформации и помните, что очень важно делиться с друзьями, с близкими очень ценной информацией. Если вы хотите помочь себе и близким, если вам необходима помощь, обязательно присоединяйтесь к нашим энерго-вибрационным сеансам. Потому что если у вас уже есть ситуации, о которых я описала, и они явно вас не радуют, мои родные, мои любимые, вам точно нужна помощь. Вам нужна помощь профессионала и специалиста, который занимается этими вопросами. Может быть у вас есть кто-то, пожалуйста, просто обращайтесь к тем, кому вы доверяете. Я со своей а, стороны а, приглашаю вас на наши сеансы энерговибрационные, где мы, во-первых, поможем вам завершить правильно и эффективно тот цикл, который вы проходили. И если у вас какие-либо трудности, конфликтные ситуации, а, вы понимаете, что вас как-то, простите, колбасит, изнутри или с внешней стороны то значит вам прямиком надо к нам если у вас все хорошо все прекрасно вы радуетесь а, и думаете о чем тут говорят все эти астрологи или другие специалисты про затмение ведь все так прекрасно в жизни значит у вас все и так хорошо пользуйтесь этим моментом и начинайте какие-то новые проекты Вкладывайте всю энергию именно туда. Для тех, кто хочет присоединиться ко второму потоку, потому что первый поток уже начат и уже идет во всю, мы уже работаем. Если вы хотите присоединиться ко второму потоку, который стартует 25 июля, или к третьему потоку, который стартует 9 августа, ссылочка для вас под этим видео. Или пишите нам в личных сообщениях, я всегда с радостью отвечу или мои помощники вам ответят. И, конечно же, мы всегда желаем вам счастья и удовольствия. И мы уверены, что вы точно станете еще более счастливыми, а мы вам со своей стороны обязательно поможем. Нажимайте лайк, если вам полезно было это видео. Делайте репост максимально во всей соцсети, чтобы предупредить как можно большее количество людей об этой важной информации. И пишите комментарии, на которые я с удовольствием вам буду отвечать. В следующем видео я расскажу вам о практиках, которые желательно сделать в период затмения, если вдруг вы не можете попасть к нам на энерговибрационные сеансы. Всех вас люблю. С вами была Елена Дегурова, Академия отношений и Содружество яркожителей. До встречи в следующем видео.